Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы немножко остановиться в целом на саркомах, на общих сведениях. Сарком – это гетерогенная группа злокачественных новообразований с, с характерными клиническими патологическими особенностями. Это достаточно большая группа новообразований, включает более ста подтипов. Сарком отличается упорным рецидивированием. Всемирная организация здравоохранения классифицирует саркомы мягких тканей на основе предполагаемой ткани происхождения, архитектурного рисунка и генетики. На данном слайде представлены наиболее часто встречающиеся типы сарком из этой, из этой большой группы. По саркомам мягких тканей составляют менее 1% всех злокачественного образования у взрослых и 15% злокачественного образования у детей. На долю сарком мягких тканей приходится 0,9% всех случаев смерти от рака. Пожизненный риск развития составляет 0,4%. Как и было сказано, сарком отличается упорным рецидивированием от 8,5% через 24 месяца, от операции до 20-32% через 10 лет. Итерологическим фактором развития сорком мягких тканей относится пред... генетическая предрасположенность. Они составляют до 33% опухолей, наблюдаемых при клини... генетических синдромах. В частности, такой лифраумин синдром, который также ассоциирован с, риском, с риском, повышенным риском развития опухолей молочной железы, опухолей головного мозга, лейкемии. Также ассоциирован с риском развития сорком мягких тканей. Синдром Гарднера и нейрофиброматоз первого типа. Также к идеологическим факторам относится лучевая терапия, химиотерапия. Считается, что повышается риск развития саркомных тканей через 15-20 лет после радиационного лечения на 0,5%. Воздействие химических веществ, профессиональные вредности и биологические факторы. Вирус иммунодефицита человека, вирус герпеса человека восьмого типа, вирус эпштейн бара Наиболее излюбленной локализация саркома являются конечности. Также существует сарком забрюшинного пространства, головы и шеи, туловища и внутренних органов. При наиболее частый путь распро... метастазирования это гематогенный. Чаще метастазы... Сарком, чаще всего мягких тканей метастазируют в легкие. Возник, опухоль, возникающая брюшной полости метастазирует печень и брюшину. У 25% пациентов после основного лечения развиваются отдаленные метастазы. Стодирование по классификации ТНМ, где первая стадия это опухоли до 5 см, Т2 это опухоли 5, от 5 до 10 см, Т3 опухоли 10, от 10 до 15 и Т4 опухоли до 15 см и больше. Ну и, соответственно, по поражению или отсутствию поражения метастазов лимфо, региональных лимфоузлов и по отдаленным метастазам. При клинической пациенты чаще всего обращаются с жалобой на пальпируемые уплотнения в мягких тканях. При диагностике используются все, практически все доступные методы. Одним из первых методов обследования является ультразвуковое исследование. В настоящее время магнитно-резонансная томография считается методом выбора при, обследовании, при первичном обследовании пациентов с подозрением на саркомы, также при выявлении локального рецидива. Компьютерная томография применяется в основном для исключения метастазирования, но и в том числе при разных видах сорком может, может применяться для исключения риском метацизированной брюшной полости за пространство. При разных видах сорком необходима визуализация головного мозга для исключения а также метацизирования. Радиостопное исследование костей может быть необходимо при круглоклеточной, миксоидной или посаркоме. Использование ПЭТ по данным Национального, национальной всеобщей онкологической сети рекомендуется для определения прогнозирования, оценки на неодевантную химиотерапию. Биопсия является важным этапом исследования таких пациентов, морфологическая верификация с иммуногистохимическим исследованием и молекулярно-генетическое исследование. Лечение определяется мультидисциплинарной комиссией, и важным этапом лечения лечении является дальнейшее наблюдение таких пациентов. Они наблюдаются достаточно часто, долго. Первые 2-3 года каждые три месяца полгода, затем, полгода в течение, затем каждые полгода в течение двух лет и раз в год в течение 10 лет. И, соответственно, если у пациента есть жалобы, по необходимости может производиться визуализация чаще. Стандартной клинической практики используются для исключения рецидива местного у, пациентов, у оперированных пациентов, используются как ультразвуковое исследование, так и магнитно-резонансная томография. По данным разных публикаций, по данным по ультразвуковой картина, Сарком мягких тканей вариабельно, как мы отметили, что имеется большое число гистологических подтипов, Такие мы видели, что могут сильно варьироваться размер опухоли от сантиметра до там, 15 и более сантиметров, и соответственно будет совершенно разная ультразвуковая картина. Разная форма может быть, контуры, эхо-структура. При ЦДК это могут быть и гиперваскулярные образования, и гиповаскулярные, так и может в целом при обычном ЦДК не определяться кровоток. При контрастно-усиленном исследовании они имеют спекулообразный спиралевидный паттерн контрастирования и характерный третий тип генетической кривой с вымыванием контрастного препарата. По данным публикации отмечу, разные, определяются разные, разные данные по эффективности МРТ и ультразвукового исследования. По данным вот, представленного исследования контрастное исследование, ультразвуковое исследование с контрастным усилением демонстрировало более высокую чувствительность, чем магнитно-резонансная томография. В этом исследовании сообщалось о высокой диагностической точности ультразвукового исследования при выявлении рецидива опухоли. В некоторых исследованиях получили результаты МРТ и ультразвукового исследования с Сопоставимые, сопоставимые по чувствительности, однако высокочувствительные. Хотелось бы представить несколько клинических случаев. Пациент, пациентка 67 лет прооперирована по поводу леомиосуркомы, потом прооперирована по поводу рецидива и определяется, пальпируется инфильтрадой 7 мм, подвижный, безболезненный. По, был, был заподозрен рецидив, при, в б режиме мы видим гипоэхогенное образование единичного локус кровотока по периферии, оно маленького размера, как вы видите. При эластографии образование плотное, однако плотное и окружающие ткани. Но при контрастировании, здесь достаточно отчетливо видно, что мы видим сосуды, которые мы не видели при ЦДК. И, соответственно, мы можем уверенно говорить, что в этой зоне не послеоперационные изменения, не жидкость, а сольные компоненты. Соответственно, был выявлен а, третий тип кинетический кривой, который характерно стремительное накопление и раннее вымывание контрастного препарата. Подтвержден рецидив саркомы. А, другая пациентка была оперирована под фиброма правой кисти. А, при осмотре определялась эластичная инфильтрация мягких тканей в межпясном промежутке в зоне операции. А, пациент был обследован по ультразвуковой картине достаточно однозначно были, были получены однозначные результаты. Здесь и в б мы видим гипоэхогенное образование, несколько нечеткие контуры, гипероскулярный кровоток, жесткое образование при эластографии и соответственно при контрастировании оно накапливало, накапливало контрастный препарат и наблюдали вымывание. Однако МРТ нестрен тоже считается методом выбора. В данном случае на фоне послеоперационных изменений был поставлен диагноз гематомы, что демонстрирует важность мультидисциплинарного подхода к диагностике образований. Пациента, пациент 70 лет, фибросаркома левой голени, пальпируются узловые образования в зоне, в зоне рубца гипоэхогенное образование. Мы видим на Б-режиме гипоэхогенное образование, локус кровотока при ЦДК. При эластографии картируется скорее мягким ластотипом, мозаично. При контрастировании мы видим к это образование стремительно накапливает контрастный препарат и определяется третий тип кинетической кривой с вымыванием. Пациент 43 43 года после прооперирована, определялось, по данным МРТ определялось небольшое образование до 13 мм. В B-режиме мы видим гипоэхогенное образование, гипоэхогенное образование, при эластографии оно картируется несколько оно несколько плотнее, чем окружающие ткани. Однако при контрастировании мы видим, что эта зона не накапливает контрастный препарат, что позволяет нам, даже при таком маленьком размере, исключить, после, исключить наличие рецидива, подтвердить, что это послеоперационные изменения. Контрастное усилено, как большинство случаев, которые были продемонстрированы, касались все-таки образований небольшого размера, первая стадия Т1 в этой при в дифференциальной диагностике именно такого размера образования ультразвуковые исследования и контрастно усиленные ультразвуковое исследование показывают наилучшие результаты, потому что позволяет, позволяет с высокой точностью высказаться о характере образования и, соответственно, исключить или подтвердить наличие рецидива. Однако контрастно усиленное ультразвуковое исследование может применяться и для более крупных образований для наведения иглы при трепан-биопсии. Саркомы, как было уже сказано, могут быть очень крупных размеров, и, соответственно, в них могут быть участки некроза. При э, трипанбиопсии мы можем не получить информативный материал. Соответственно, в данном случае гипоэхогенное неоднородное образование. Э, и при проведении, при проведении контрастного усиления мы видим э, участок, э, где наиболее выражен солидный компонент, где есть сосуды, и, соответственно, из этого участка мы взяли материал и получили оптимальный, оптимальный материал для дальнейшего исследования. В такой же случай: гиперваскулярное образование, как мы видим, с крупными сосудами, в контрастировании определяется более в латеральной, в латеральной части образования, более глубоко расположенной. Соответственно, из этой зоны был взят материал для исследования. Таким образом, хочется сказать, что сарком саркомиахи тканей делать ее сложной диагностической опухолью для диагностики, в целом для диагностики лечения. При составлении плана наблюдения лечения необходим междисциплинарный подход. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование – эффективный метод для диагностики и наблюдения саркомиахи тканей. Также оно может использоваться для приинтервенционной диагностики. Спасибо за внимание.